доброго времени суток я игорь черноусов мне конечно очень обидно что вы решили отказаться от моего предложения не смогли участвовать в моем тренинге я уважаю ваш выбор скорее всего этот тренинг не для вас возможно та информация которую я в нем даю она для вас уже не актуальна не нова ваш уровень требует чего то большего но это, как я уже и говорил, начальная ступень тренинга. Тренинг будет развиваться. Надеюсь встретиться с вами в следующих редакциях этого тренинга. Если вас не затруднит, пожалуйста, напишите, почему вы отказались. Если у вас какие-то личные обстоятельства вынудили это сделать, можете написать мне в контакт, можете написать в скайп, можете написать мой вайбер. Пишите, я отвечу, поговорим голосом и возможно найдем решение приемлемое для нас обоих. Благодарю вас за потраченное время. Всего вам наилучшего, успехов, здоровья вам и вашим близких. С вами был Игорь Черноусов, проект Трафик Наш Хлеб.